Всем привет дорогие друзья новый флот такой смотри сколько мусора на участке у меня сейчас покажу сегодня субботник будет мусор грязи, тут дрова пили надо все убрать среди надо, надо убирать короче, сегодня субботник будет, ребят, покажу, что там лаешь, так, сейчас ребята сходим в магазин, сигареты закончились, сигарет взять, может банку энергетика, вот. что-то вообще состояние такое сегодня, состояние вообще не важнее, вот. не знаю, что снимать, какая рыбалка, что рыбалка, пока обещал вам там два видео про рыбалку до этого в том видео но к сожалению комп вообще сдох вот, сейчас его починил и... там осталось некоторые файлы я вам сейчас ну, потом может быть перед этим видео склею ну, после этого видео потом склею покажу вам рыбалку что осталось так все удалилось. к сожалению видеоматериалы пропали. Сейчас пока снимать нечего особо, так, снять в ложечек небольшой вам. Сегодня будет субботнику дома, будем собирать мусор. Жена сейчас ушла на кладбище вот, с ребенком. Сейчас придет попозже, Мы начнем. Может, один сейчас начну попозже. Сейчас до магазина дойдем. Ладно, ребят, не переключайтесь. Сейчас иду, ребят, по улице. Ну я обращаюсь, хочу обращение делать, но ну, смотрите что творится на дороге у нас вот, может местные власти или кто вообще ответственный за дороги устранит эти недочеты. Сейчас вам покажу какие ямы у нас на улице. Улица Перекресток на улице энтузиастов. И вот тут такая яма уже образовалась. Дорога вся пучит. Вот. Тут уже, смотрите, люди даже напекали эти. Как их называть тоже был. Целые деревья, блядь. Вот. Тут такие ямы конкретные. Они засасывают. Ну я тут видел, порой на марок сидела. Вся такая дорога раздолбанная. Не знаю, может кто кто приедет подсыпьте ребят вообще невозможно ездить так ладно не приключаемся идем дальше к магазину магазин у нас ребята пока иду к магазину тут прудик у нас такой пруд короче смотрите мусора куча такой прудик везде валяются то пачки сигарет то бутылки короче сейчас вам покажу самый лаковое место тут стоянку сделали ну чтоб машина останавливается еще что смотрите просто срач это все молодежь приезжает на машинах сидит тут бухает постоянно смотрите сколько целая свалка Просто пиздец. Извиняюсь за мат, тут просто капец. все засрали. Даже в пруд накидали. О, это вообще совести нет людей. идем ребят, по улице. Вот асфальт в том году, да, или когда он, два года назад, два года. Он, да, был? назад положили вот что положили что не положили какие трещины по всей этому так что не знаю сэкономили опять на нас короче вот так вот это все трещины и будут идти ну еще года два три наверное вообще тут будет по новому можно сходил в магазин ребят купил мороженое Хлеба, да. Сигарет не оказался, пойдем в другой магазин зайдем. Смотреть, какой домик хочу показать. Такой интересный домик. Оригинальный. Ну, настроение немного подымается. В мороженое делать все сделал. Сейчас у дома немножко подберемся. Придется со школы жена придет. Исходим на... Побираемся немного на этом озере. Соберем хотя бы просто бутылки в мешок. Может потом мешки кто-то все-таки заберет. Мусор. У нас машина, кстати, в ремонте. Из-за этого я бы сам отвез был. Машина сейчас сломана. На себе перейти. Некуда. Потому что ближайшая мусорка за километра два. Короче, отсюда. Ладно, идем, возьмем сигареты и будем думать, что дальше делать. Тут тоже сигарет не оказалось. Сказали, вообще сигареты больше покупать не будут, Так что смысл тут, туда вообще в этот магазин ходить. Вот этот магазин за меня находит Высочки. Ну, Высочки 15. Я только ходил туда за сигареты, Ну и возьмешь по пути там что-нибудь, там лимонада еще, там хлеба, еще что-нибудь. А сейчас вообще там смысла туда ходить нет. Так что, кто, чей начальник этого магазина... Так что лучше купите сигарету. Так вот люди будут забегать. А так сейчас вообще у вас никто ничего не будет брать. А, ладно, идем тогда в другой, в третий магазин. А там есть хоть какие-нибудь сигареты. Ну вот, ребят, пришли с магазина. Купили все-таки сигарет. Купил сигарет. Ну, сейчас что, посижу немножко, отдохну и в бой. Возьму мешок сейчас там. Под остались мешки, и буду в них мусор собирать. Дома сначала. А потом жена придет, посоветимся может быть. И сходим на озеро все-таки. Хоть чуть-чуть пособираем хоть часочек. Может, кто увидит это видео, тоже придет на озеро. Ну, это, кто живет рядышком у нас на улице, на высочках. Тоже поможет. Приберется. Вот. И вывезут, может, мусор. Мы там мешки соберем, завяжем, поставим у дороги. Ну, все увидите в дальнейшем. Ладно, ребят, не переключайтесь. Пойдем убираться. Ну, все, ребята, я готов. Улыбку, баночку. Энергетика. Ну что, вредно, но никак. Идем в курятник. он там уточки плавают у меня. Идем в курятник, возьмем мешок и все судом пока приберемся, пока их нету. Сейчас придут, потом с ними и сходим. Сейчас уточникам покажу. Вот мои уточки. Плавать. А сейчас тоже тут прибраться немного все после весны ну, сколько дров ребята наколовал сашка мне помогал тут тоже знакомый 15 кубов зафигачил сарайку надо делать блин денег надо денег денег дом обшить Забор поставить, не знаю, как все это будет. Будем потихоньку делать. все Там яйца -то я вроде сюда брал, но вряд ли еще снесли. О, блин, тут надо все прибраться, блин. А нет еще яичко дали Ладно, сейчас не буду брать. Не хочу. Курицы, наверное, не снесли, а куриные тоже. Трудяги, трудяги, трудяги мои работают. Так, ладно, сейчас мешок поищу. Что ты тут на меня набрасываешься, а? А? Тоже охранник какой у меня. Ох ты как. Ну на, подраться тебе надо, да? Ну на, давай, давай. давай. Давай-давай, ах, давай, давай, спесь, сними мислий. <свят> ну, ногами бьет. Мой, мой стиль воспринимает. <свят> стиль как... Я думал всегда, что клювом они бьют, они лапами бьют. Че, орт? погнали, блин. Ну, всякие, мусор будем собирать потихонечку. Банки тоже у меня валяются. Вроде блин, не кидаешь, а доберутся. Так, ладно, одной рукой снимать неудобно. Сейчас наперед перейдем факт покажу мусор чтоб меньше уже <звы> бутылка меньше становится ну, чтобы больше мусора резать. так ладно идем дальше убирать Так все, ребята, и происходит. Ладно, не буду ваше время занимать. Бренышка валяется. Хочу разрезать вдоль и лавочки сделать, там, когда жаришь мангал, там шашлычки. Смотрю еще бревна остались у меня, не распиленные. Сейчас попробую распилить их.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 тупая попотеть немножко пришлось Вон, будет лавочка две лавочки все отряд двинулся в путь ребята сейчас у дома поубирали сейчас немного на озере здесь пять мешков этих картофельных ну пруд пожарный пруд там сейчас уберемся ребят жена поможет малой ну, сейчас не переключайся увидите пять мешков да. больше нету. 5 соберем пока. Да. Ну, все, ребят, пришли на озеро. Сейчас будем собирать. Значит, начнем, короче, с этой площадки. Все, пять мешков. Я думаю, что вот с этой площадки пока начнем. Сегодня. Ну, как раз пять мешков и наберем. Больше, к сожалению, мешков нет. Ладно, погнали. Не собирай осколки, ты там учишься. А очень... пока крутой мусор. Вот. Вот. Да, камушка. Ой, ты Берем мешков, поставим тут а и пускай кто-нибудь увезет. Вот. Так предлагаю всех жителей Высочки, кто рядом живет, тоже прийти, помочь, собрать мусор. Я просто мешков нету. Найду мешки, еще приду, завтра приду. Завтра буду приходить. Прошу молодежь, не мусорите, пожалуйста. Привезли с собой мусор в пакет и также этот пакет вывезли. Все, ладно, давайте, ребята, наверное, на этом бложек заканчиваю. Ждите следующих видео. И всем пока. Вот, ребята, что стало. Вот эти мешки надо забрать. Еще завтра, может, приду. Вот. Потому что мы убрались где-то вот до сюда. Все, мешки кончились. Тут еще он плавает в бутылке. Я не знаю, тут у нас сапоги или еще. Сапоги длинные, чтобы достать их плавают тут тут более менее собрали так вот ну все всем точно пока так что придите ребят кто тут рядышком в высочках помогите тоже собирайте мусор возьмите хоть один пакетик соберите уже будет польза все все всем пока